сегодня поговорили о системе образования Великобритании с самого начала, то есть вот с начальной школы и до уже, так сказать, вузовской системы. Расскажите, пожалуйста, вот как идет классификация школ? Есть какие-то частные школы? Как у нас говорили, гимназии, лицеи, государственные школы? Вот об этом немножко. Ну, мне повезло, потому что... Собственно, моя дочь здесь прошла все эти стадии, и мой младший сын тоже. Так что я как бы сам был участник этого процесса, и многие вещи мне известны не понаслышке, не из каких-то там статей Википедии, а непосредственно вот на практике. Значит, здесь есть система, начнем с частных школ. Да, они есть, их немного, они составляют, ну, в лучшем случае, где-то 5% от всех школ. Это чисто частные школы, где родители платят, соответственно, деньги, и деньги немалые. Где-то, так чтобы иметь какое-то представление, это что-то в районе 18-20 тысяч фунтов в год за ребенка, это деньги большие. Это деньги большие, ну, считайте, столько же евро чуть больше, да? Ну, а в долларах, соответственно, еще больше. Так что <Ved många labeled Buffick> это как действительно школы эти отличаются тем, что они, конечно, лучше оборудованы, туда, туда привлекают наиболее, так сказать, таких квалифицированных, и, скажем так, грамотных, и с большим образованием учителей. У меня дочь какое-то время работала в такой школе подобной. У нее три образования британских, поэтому, в общем-то, она заканчивала три университета здесь. И, в общем-то, ее вот взяли, она там, так сказать, начала работать. И отзывы, ну, скажем так, эм, с одной стороны хорошие, с другой стороны не очень. Почему? Потому что Британия пытается все время показать, что вот эти частные школы, они не нужны, они рассадник неравенства. Туда попадают дети богатых, те, кто может заплатить. Они пытались вводить целого ряда, целый ряд так называемых квот. То есть столько-то вы должны брать из бедных семей, а остальное вот, из богатых семей. И в результате... Я вам хочу сказать, это все не получилось, потому что там все творят деньги. Деньги потом второй момент это чисто такая система зубрежки, начетничества. Так сказать, они очень много, так сказать, занимаются, но у них, конечно, хороший результат. Если что не так, этого человека убирают, если он не тянет. То схема очень, так сказать. Но из этих школ формируется, затем, так сказать,. Элитные, элитные университеты, известные здесь, так сказать. Но об этом мы поговорим. Далее. А вот это государственные, си... государственные теперь школы. Сейчас шку... мы про частные. А вот государственные, которые обычные школы. Сейчас я, сейчас я к этому перейду. Следующая ступень, ниже, скажем так, это так называемый Grammar скул У нас их переводят как гимназии. А что это такое? Это тоже такое, ну, как бы, промежуточное звено где учатся дети, которые туда попали после сдачи соответствующих экзаменов. Либо по системе баллов, то они набирали э, какое-то количество баллов, э, либо родители платят, то есть опять-таки заменяется деньгами. Это тоже такая система, с которой тоже правительство борется многие годы, но ее нельзя. Уровень образования там, в общем-то, да, он выше, чем в обычной школе, так сказать. Вот, но это все, вот я еще раз повторяю, это да, вот эти две вещи, о которых я говорил, частные, и вот эти гимназии, это та система, которая, на которых базируется в основном, скажем так, частное платное образование. Ну, и 80 с лишним процентов, 85 процентов, это так называемые государственные школы. Они, так сказать, составляют большинство здесь. Я не могу сказать о том, что эти школы, они как бы, ну знаете, как вообще туда отдавать нельзя, там вообще страшные дела творятся и так далее. Нет, это вовсе не так. Здесь система в этих школах, она тоже построена таким образом, что их заставляют тем или иным способом все-таки учиться. Да, на них нельзя э, оказывать максимальное давление, нельзя заставлять больше там получаса, особенно в первых классах, э, заниматься домашними заданиями. Понимаете? Ну, что такое один час. Представьте, я, я вспоминаю свои 70-е годы, да, как я учился, какой там час, там все пять было, да, И еще, так сказать, там... Мама с бабушкой стояли и говорили, будешь тетрадь переписывать, если не так написал. Ну, короче, этого здесь нет. Близко. И, как говорится, ничего подобного нет. Но я вам хочу сказать такую вещь. Что под влиянием иммиграционных процессов, кстати, под влиянием того, что все-таки в этих школах много учатся, и выходцы из Индии, и выходцы из Пакистана, и, и теперь уже выходцы из Восточной Европы. Понимаете, уровень, как ни странно, стал повышаться. Он стал повышаться, но ну, не потому, что англичане. Они просто такие, ну, такие вот, их надо заставить учиться, усидчивость там нулевая. Им хочется поиграться. А здесь такие дети, либо, либо родители, которые их заставляют, и они идут, они учатся. И действительно добиваются довольно больших, так сказать, результатов. Вот, но это школы совершенно бесплатные, кроме, кроме того, что нужно родителям покупать, так сказать, школьную форму, покупать тетрадей практически нет, учебников практически нет, все это делается на каких-то листочках, на каких-то, так сказать, маленьких брошюрках, которые делаются самой школы, распространяются самой школы, потому что программы этих школ, они формируются самими школами, у них есть право на это. Это не то, что какая-то утвержденная там, в гор рано программа, все так и никак иначе. Нет. Здесь школы, они достаточно свободны. Многие из них имеют так называемый статус академии. Они формируют практически всю программу сами и, и так далее. Суть этой программы, она довольно проста. Я вам буквально в двух словах все это опишу. Вообще система. Вот, Россия еще императорская Россия, царская Россия, и после нее, естественно, она шла по системе, так называемой, французской системы образования. Что это такое? Французская система образования – это так. Э, сказал, пять раз повторил, начал, сказал что-то новое. Опять пять раз повторил, заучили, пошли дальше, пошли дальше. Вот, собственно, такая схема. Но это, грубо говоря, знаете, как э, то же самое можно сказать, например, о медицине у нас сеченская медицина в россии да то есть она emergency то есть она как говорится медицина катастроф она так сказать Я неожиданные какие-то вещи да да да да да а здесь плановая поэтому вот здесь то же самое а английская система она другая она не французская там ничего не повторяют там просто тебе валят кучу информации а уж как ты там усвоил или не усвоил? Ну, так, может быть, повторят там перед какими-то экзаменами что-то. Но понимаете разницу. И я хочу сказать, что я сам изучал итальянский язык по такой системе. Вы знаете, ничего не получилось. То есть я не способен. Я, я, меня, ну, поскольку я сам, кстати, два высшего заведения заканчивал, кандидатскую диссертацию и так далее. Но я привык вот по этой системе, как бы по французской. А вот по английской, когда все на тебя валится, это, так сказать, довольно сложно. Поэтому тут нужна, помимо всего прочего, способность воспринять большие объемы знаний. И не так, как нам говорили, комплексная система. Здесь нет комплексности. Здесь есть то вот, слушай, тебе дали, ты должен это все как бы воспринять и э, как руководство действовать. Еще одна вещь. Э, ну, не знаю, ну, надо говорить правду, да, мы же тут а -а -а. собрались правду говорить. Так вот, у меня дочь, я говорил, преподает. И вот каждый месяц она должна представить план, что вложить в голову своих учеников. А этот план утверждается. И еще второй момент. Родителям говорят, вы приходите в школу максимум два раза в год. Остальное время ваши дети, они наши, и мы за них отвечаем. Вы должны их одеть, обуть, покормить. Привезти в школу, а все остальное будем решать мы. Что у них в головах, какие у них мысли, какие направления. Вы можете высказать недовольство и так далее. Ну, я не знаю, я, например, в свое время, когда вот моему сыну, младшему, предлагали ходить на вот эти вот уроки, когда там выступали, так сказать, меньшинства, и меня спросили, вы как хотите, я говорю, ну Пусть ходит, пусть послушает, по крайней мере, у него будет представление, почему я буду ему рассказывать свои какие-то, так сказать, впечатления. Он часть этого общества, он здесь живет, это его жизнь, он здесь родился. Пусть он и воспринимает все как есть. То есть, по крайней мере, ну, у меня такая была позиция толерантная в этом, так сказать, вопросе. Хотя эти все вещи есть. Да, была как-то. Попытка там писать родители один, родители два. Ну, знаете, года два, а потом все выкинули. Александр, чтобы я не забыл, такой вопрос. А есть школы или гимназии с каким-то углубленным, например, вот как у нас были, математический класс какой-нибудь там, или филологический класс, или сама школа уже профильная, что готовит, например, больше упор делает на гуманитарную сферу, чем на техническую. Вот есть такие учебные заведения? А совершенно верно. Так сказать, есть, например, гимназии математические. Uh -huh. Вот они конкретно занимаются вот этими вопросами. В обычных школах там все просто. Ну, начинают они, предположим, там 12 предметов. Через 3-4 года этих предметов уже остается 8. И в конечном итоге, так сказать, они выходят на уровень вот шести где-то примерно предметов, и, и с этим они заканчивают и переходят на так называемый level, uh, A-level. Что это такое? Это как бы два курса университета, mm -hmm. у нас бы так сказали. А у них это все проходится в самих школах, в самих гимназиях и так далее. Но фактически, uh, вот, например, сейчас у меня сын учится в университете, uh, там чисто практика, чисто практика, потому что теорию они все уже прошли, так сказать, он занимается компьютерными играми, так вот программирование, вся эта высшая математика и так далее, и так далее. это все было в школе, как бы, у нас нет такого, у нас вот оторвали их там в 10-11 класс, и потом они 5 лет в университете, здесь университет 3 года, поэтому mm -hmm. все. А ну, еще такой вопрос. Да. да, еще такой вопрос. Я знаю, что есть разделение по половому принципу, то есть есть женские, ну то есть где девочки отдельно учатся, и мальчики. Насколько это вот в современном мире до сих пор актуально, или как вы к этому относитесь? Мне кажется, это как-то немножко искусственно все выглядит. И почему до сих пор эти традиции сильные и консервативны? Знаете. Евгений, да, есть. Я вот периодически езжу по дороге, иногда три часа, когда заканчивается занятия, просто у меня это единственная дорога, выезда из места, где живу. А справа математическая школа, там учатся, так сказать, мальчики, слева общая такая, ну, вот, гимназия, где учатся девочки. Ну, что, что я могу сказать? Я не берусь, я, так сказать, трудно мне, трудно мне давать оценки. Я вижу только вот формальный акт того, что, что я вижу на улицах. И они так мило стоят все и целуются. Они как бы им нравятся, они любят друг друга. То есть у них прекрасные отношения. Но они в разных находятся местах. Хочу по опыту сказать. У меня вот сын в свое время, он преподавал в такой школе, и, и, и, в, и в смешанной, и в женской, и в мужской, просто, так сказать, летом экзамен, ну, он математику преподавал. Вот я говорю, ну, слушай, вот кто, как вообще? Ну, говорит, ну, как, говорит, конечно, если бы их совместили, ну, было бы лучше, он учился в таком смешанном классе, поэтому он как бы он, он не очень это все понимает, и говорит, я говорю, ну, о а восприятии, вот кто, кто лучше, кто хуже и так далее. Он говорит, ну, конечно, лучше девочки, как ни странно, математику. Своей, mm -hmm. Ну, вот, может, они не отвлекаются на мальчиков. Трудно сказать, с чем тут причина. Это пусть психологи отвечают на этот вопрос. Мне, мне кажется, что, конечно, это уже некая архаика. Конечно, это должно быть уже как-то, ну, в общем-то, вместе. И вот, вот эти вот разделения, ну, я, я, честно говоря, конечно, не эксперт. Но вот на мой такой взгляд примитивный, потребителя, я бы этим, не, ну, так сказать, все-таки ввел бы общее смешанное, так сказать, образование. Ведь дальше они идут именно по ну, этой то, системе. Они же идут в вузы, они идут кто-то в колледж, там-то же нет уже вот этого разделения. Поэтому... И последний вопрос на сегодня, это так называемое профессиональное образование, я имею в виду среднего, как у нас техникум, колледж и так далее. Нет, раньше это называлось ну, ПТУ, <laughs> да, грубо говоря, а, да, или да, да. техникум в советское время, потом сейчас это называется как-то колледж, училище. Опять же, вот как здесь с профессиональным средним звеном? Дело в том, что есть колледжи, да, они чисто, так сказать, профессиональные. Они вот у нас сейчас у знакомых э, дочка говорит, все говорит, не могу, говорит, надоело в школу ходить, надо чем-то конкретным заниматься и вообще вот это вот все ля-ля, не, не для меня. И пошла условно говоря в техникум, где готовят э, профессионалов э, по приготовлению пищи, то есть ну как вот кулинарный техник. Это все есть, это все есть. Другое дело, это, конечно, не по каким-то направлениям, не по всем направлениям, а по более-менее, так сказать, конкретным, которые нужны. Что сферы в области сервиса, в области, например, гостиничного хозяйства, в области, например, туризма. Да, это есть, это есть. И я вам хочу сказать, что здесь, когда ты устраиваешься на работу, то больше смотрят на стаж. На на твои, так сказать, какие-то профессиональные качества, нежели на то, какое у тебя образование, сколько ты, так сказать, закончил разного рода университетов и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем-то, но, но так вот, чтобы где-то готовили, ну, например, слесарей или водопроводчиков или электриков. Это, как правило, идет, вы знаете, так называемая система Open University. То есть ты, ты просто-напросто платишь деньги и заочно учишься, сидишь на вебинарах, непосредственно есть какие-то группы. Здесь вообще система образования, ну, просто она пронизана от, э, от 5 лет до 95 и так далее, и так далее. Так Таких случаев, так сказать, очень много, поэтому она очень обширна. Что печально на сегодняшний момент, я вот единственное хочу, ну, как всегда, можно сказать, что ну, еще да, такого да. отрицательного да, К сожалению, стали сокращать количество иностранных студентов. Я не знаю, с чем это связано, повышать э, ставки оплаты. Сейчас, э, так сказать, они достаточно высокие, э, и э, они решили сокращать тех, кто раньше приезжал из так сказать, самых разных стран мира. Им прекратили выдавать визы, в результате, ну, я хочу сказать, что простая цифра. Бюджет лишился 50 миллиардов фунтов в год. Ну, это вот, вот, вот зачем? Вот опять вопрос, зачем? То есть там, где дают, э, так сказать, там, где идет, идут деньги. Да? Ну, почему же надо это прекращать? Почему надо это как-то урезать по каким-то там требованиям эмиграции, так сказать? Ловите лодки, вон, в и сколько. Ну, слушайте, а здесь едут цивилизованные люди. Хотя есть такая программа создать научные хобы, этот Джонсон пытался ее, так сказать, вести. Выделяли деньги, но сейчас как бы денег нет, и поэтому ничего такого. Но э, последнее, что я хочу сказать из э, сегодняшней ситуации. Выступал лидер э, либористов. Они сейчас в фаворе. Скорее всего, 100% они будут лидирующей партией на ближайших выборах. Они победят. Я лично буду голосовать за них, хотя я не люблю либористов, но не важно. Просто надо так вот, пусть они будут, уж консерваторы они. Так вот, он сказал такую вещь, что на сегодняшний день нам необходимо подготовить нацию к тому, чтобы она жила вот в этой экологически чистой экономике и так далее, и мы должны быть лидерами в мире в этой области. А причина того, что такое вот сейчас беспокойство и забота об этом, потому что... Рост благосостояния англичанина 0,5% в год. То есть каждый англичанин становится ну, условно усредненный богаче на процента в год. А каждый поляк становится богаче на 3,6% в год. И в течение пяти лет ближайших Англия будет беднее Польши. И, ну, а дальше, как говорится, no comments. А к 40 году, если это продолжится, то бедней Румынии и Болгарии. Так что вот такая ситуация. А, ну что, мы на этом сегодня закончим, но эту тему мы продолжим, потому что я хочу, чтобы мы поговорили более подробно уже о высшем образовании и дальнейшем, э, э, как... как как здесь можно будет э, э, трудоустроиться, как это все функционирует.